Вначале давайте выясним значение двух часто употребляемых терминов – аутентификация и авторизация. Многие считают, что они означают одно и то же. На самом деле это не так. Аутентификация – это процедура входа в систему с предоставлением идентификационных данных. Авторизация – это процесс подтверждения прав пользователей на выполнение некоторых действий. В первую очередь всегда происходит аутентификация, затем авторизация. Информационную систему можно разделить на три составные части – аппаратные средства, программное обеспечение и данные. Проблема в любой из них делает практически бесполезными две другие. Например, при физическом доступе к серверу злоумышленник может просто извлечь жесткие диски и подключить их в другой системе. В результате совершенно не важно, насколько хорошо данные защищались на программном уровне, но кроме как если применялось шифрование данных. То же самое и с другими составными частями информационной системы. Давайте поговорим подробнее про каждую из них. Аппаратные средства. Необходимо обеспечивать физическую безопасность вашего оборудования. Сервера, сетевое оборудование, соединительные кабели. Доступ ко всему этому должен предоставляться только ограниченному кругу лиц. Самые распространенные способы защиты на физическом уровне следующие. Первое – это установка на комнаты с оборудованием электронных замков. Все чаще руководство организации понимает, что помещение с оборудованием не должно быть проходным двором. В случае применения электронных замков доступ будет разрешен только лицам, обладающим специальной пластиковой картой. Информация о карте заносится в единую электронную базу данных, где отмечается, в какие помещения можно заходить по этой карте. Второе – установка камер видеонаблюдения и датчиков движения. Видеозапись может вестись как круглосуточно, так и при срабатывании датчика движения. Запись сохраняется на дисковый массив достаточного размера. Обычно видеозаписи хранят за последние 15-30 дней, но это в первую очередь зависит от политики безопасности в компании. Третий и самый распространенный способ обеспечения физической безопасности – это охрана и контрольно-пропускной режим. Обычно требуется показать охраннику пропуск с фотографией или пройти через турникет по пластиковой карте. Информация о лицах и времени их прохода регистрируется в базе данных и может использоваться впоследствии для выявления злоумышленника. Четвертое. Использование встроенных средств обеспечения безопасности. Многие серверные корпуса, да и не только они, имеют встроенный замок, который можно и нужно использовать. Программное обеспечение. Необходимо постоянно следить за безопасностью программного обеспечения. Эта часть информационной системы является самой большой и основной работы по повышению безопасности происходят именно здесь. Первое. Необходимо отслеживать обновления для программного обеспечения и вовремя устанавливать их. Часто они содержат в себе исправление каких-либо серьезных ошибок, напрямую влияющих на безопасность. Второе. При настройке системы и служб необходимо делать упор на безопасность. Практически все современные программы имеют внутренние механизмы обеспечения безопасности. Третье. Необходимо использовать BrandMauer, TCP Wrappers, IDS, anti root -киты. Обо всем этом мы будем с вами разговаривать позже. Четвертое. Необходимо отказаться от использования небезопасных протоколов передачи данных. Например, протокол Telnet не использует ни шифрование данных, ни проверку подлинности. Для соединения нескольких сетей может применяться VPN. Пятое. Отключите ненужные службы. Любая запущенная служба – это потенциальная мишень. Шестое. Необходимо регулярно проводить мониторинг системы и журнальных файлов. Это позволит предупредить возможные проблемы. Седьмое. Используйте сложные пароли. Пароль должен быть не менее 8 символов. Рекомендуется использовать прописные строчные буквы, спецсимволы и цифры. Заставляйте пользователей регулярно менять пароли. Восьмое. По возможности шифруйте данные специальными программами. Девятое. Делайте резервное копирование. Десятое. Используйте строгие права доступа на файлы и каталоги. И одиннадцатое. Для предоставления дополнительных привилегий доверенным пользователям используйте судо. Старайтесь не сообщать пароль рута никому из пользователей. Модификация программного обеспечения злоумышленниками может привести к тому, что оно начнет работать не так, как вы ожидаете. Например, начнет перехватывать пароли и отсылать их злоумышленнику. Данные. Данные это то, ради чего работают аппаратные средства и программное обеспечение. Они являются самой уязвимой составляющей информационной системы. Модификация данных злоумышленника может привести к получению неправильных результатов их обработки. Разрушение данных может привести как минимум к потере времени на их восстановление из резервной копии и, в худшем случае, к огромным финансовым убыткам. Что же можно предпринять, чтобы повысить безопасность данных? Первое. Уделять повышенное внимание пользователям, которым вы предоставляете доступ к вашим данным. Второе. По возможности используйте программное обеспечение для контроля версий файлов, такое как CVS и CVN. Каждое действие с файлами будет фиксироваться в базе данных. Кто модифицировал файл, когда он это сделал, что именно он изменил. И третье. Делайте регулярное резервное копирование на отдельный сервер. Теперь давайте поговорим про внешние и внутренние угрозы. Внешнюю угрозу можно разделить на две категории – это угроза на уровне сети и на уровне сервера. Давайте поговорим про угрозы на уровне сети. Первое это незащищенная сеть. Это главная точка входа для злоумышленников. Подключиться к такой сети и получить реквизиты можно без каких-либо помех. Злоумышленник, просканировав сеть и выяснив, какие сервисы в ней выполняются, может попытаться получить к ним доступ. Второе это широковещательная сеть. Использование концентраторов, которые используют принцип широковещания для рассылки пакетов, является небезопасным занятием. Стоит отказаться от концентраторов в пользу коммутаторов. Ну, к счастью, сейчас уже практически везде так и есть. Редко где концентраторы еще используются. И третье. Незащищенная передача данных. Даже в доверенных сетях используйте безопасные протоколы для передачи данных. Угроза на уровне сервера. Большая часть серверов имеет доступ в интернет, а значит любой житель планеты может быть потенциальным злоумышленником. Поэтому настройке безопасности серверов нужно уделять повышенное внимание и использовать комплекс мер для этого. Какие же угрозы бывают? Первое – это уязвимости в службах, самая, самая распространенная угроза. Второе – настройка операционной системы служб без должного внимания безопасности и третье Централизованные сервера. Это когда на одном сервере выполняется множество различных приложений, и взлом любого из них может поставить под удар все остальные. В целях повышения безопасности рекомендуется для каждого сервиса использовать отдельный сервер или виртуальную машину. Внутренние угрозы. Внутренние угрозы – это в первую очередь угроза на административном уровне. Пользователи, имеющие право авторизованного доступа в систему, могут случайно или преднамеренно нанести гораздо больший урон, чем если бы это сделал злоумышленник извне. Большинство проблем с безопасностью и утечкой информации происходит именно по вине сотрудников компании. Для того, чтобы снизить риски на административном уровне, применяются такие методы, как обучение персонала и предупреждение об ответственности, подготовка к возможным проблемам и планы восстановления, кадровая политика и регистрация и учет Персонала. Как происходит взлом? Первое – это прямой перебор паролей по словарю. Способ достаточно действенный, пока существуют люди, которым лениво запоминать сложные пароли. Так, ради эксперимента я настроил VPS с внешним IP-адресом, разрешил подключение по SSH пользователю root и установил ему пароль 1234567. Мой VPS был взломан в течение двух суток с момента запуска в интернет. Второе – уязвимость в программе. Время от времени в бактраках появляются сообщения о новых уязвимостях в программах. Их необходимо отслеживать и вовремя предпринимать меры. Третье – социальная инженерия. Это когда злоумышленник может позвонить по телефону или проникнуть на территорию организации под видом рядового сотрудника и попытаться получить незаконный доступ к информации. Четвертое – человеческий фактор. Во время увольнения сотрудник решил отомстить компании. Вводил пароль и его посмотрел злоумышленник. Записывал все пароли в блокнот, который попал в руки злоумышленнику и так далее. Пятое. Перехват данных, передаваемых по сети, незащищенным способом. Телнет, RSH, Rlogin, RCP, FTP и так далее. Шестое. Физический доступ к оборудованию. От этого как раз а, помогает защититься видеонаблюдение, охрана и контрольно-пропускной режим. И теперь давайте поговорим о защите на стадии загрузки операционной системы. Различные программные настройки в Linux не помогут, если у злоумышленника есть физический доступ к вашей системе. Например, ему не нужно знать пароль рута, он может просто перезагрузить сервер, загрузиться в однопользовательском режиме и делать все что угодно. Сменить пароль рута, удалить или модифицировать важные данные и так далее. Поэтому защите на стадии загрузки системы нужно уделять особое внимание. Разберем самые важные шаги, которые нужно предпринять. Первое. В BIOS выставить правильный приоритет загрузки. Первым устройством, которое должно загружаться, будет жесткий диск, на котором установлена операционная система. В случае, если первым загрузочным устройством является CD или DVD-привод, то злоумышленник может просто перезагрузить сервер, загрузиться с компакт-диска и получить доступ к вашей файловой системе. После того, как вы выставите правильный приоритет, загрузки на BIOS нужно установить будет пароль. Второе установка пароля на загрузчик групп. Для того чтобы изменить ход загрузки операционной системы или передать в ядро дополнительные параметры, необходимо будет ввести пароль. Воспользуемся программой групп MD5 Crypt для того чтобы сгенерировать хэш для нашего пароля. Давайте переключимся сейчас на консоль, запускаем программу Group MD5 крипт Вводим пароль, который мы хотим установить на загрузчик групп. Еще раз его повторяем. И на экране мы получаем хэш этого пароля. Я его сейчас скопирую в буфер обмена. Выделяю Ctrl-C. Теперь нам необходимо переместиться в конфигурационный файл загрузчика групп. Он находится. Boot групп Называется он GroupConf. Заходим в конфигурационный файл после строки тайм-аут. Э, пустую строку вставляем. Пишем password. Пробел, две горизонтальные черточки, md5, пробел. И после пробела вставляем хэш нашего пароля. Вставили. Все, можно. Нажимаем Escape, Shift плюс двоеточие, Wq. То есть сохраняем и выходим из этого конфигурационного файла, и все, на наш а, загрузчик групп установлен пароль, и чтобы туда попасть, а, нужно будет ввести этот самый пароль. Замечу, что в конфигурационном файле указывается именно хэш этого пароля, а не сам пароль. То есть другие администраторы, которые доступ имеют в систему, они могут читать файл групп.conf, но пароль они там не найдут, а по хэшу они не смогут выяснить, что же это за пароль. То есть пароль будете знать только вы. Третий способ защиты системы на стадии загрузки – это установка пароль на single мод. Однопользовательский режим работы. Давайте переместимся обратно на консоль. Открываем файл на редактирование etc etc.initab. Перемещаемся в конец, добавляем пустую строку и пишем. Значит, две тильды, двоеточие, S большое, двоеточие, wait, двоеточие, Su login Все, я также сохраняю этот файл и выхожу. Все, у нас теперь установлен пароль рута на сингл мод. То есть, чтобы на стадии загрузки операционной системы попасть в сингл нам нужно будет ввести пароль рута. Соответственно, его злоумышленник не знает и попасть он туда не сможет. Вот такие несложные способы защиты системы на стадии ее загрузки.